Итак, хочу сделать краткое заключение, но это еще не будет совсем краткое. Потому что я все-таки сделал, сделал канал для того, чтобы все подсчитывал. Именно для того, чтобы подсчитывать, для того, чтобы знать расценки. И я хочу сказать, что вот мы работали за одну неделю, мы преодолели вот этот заборчик, вот патурную стену. Но это еще не все, нужно еще потратить немного времени. И я все-таки посчитаю, сколько же это все-таки получилось часов у нас на вот эту работу. Это просто интересно для самого меня, потому что иногда заказчики спрашивают, а сколько вот это, а сколько вот это. И ну, как бы не знаешь, не хочешь преувеличивать, а чтобы точно сказать, очень сложно, потому что невозможно померить результат. И вот я хочу приблизительно померить все-таки этот результат, потому что... На самом деле очень сложно работа в том была, что не было камня готового, а что мы практически каждый камень разбивали старый, то есть пополам как-то, и <coughs> с него строили уже что-то новое. Поэтому немножко сложновато. Именно такую сложную работу можно измерять как по метражу, и потом можно делать какие-то результаты. Поэтому вот такие дела у нас. Вот такой заборчик обошелся нам неделю. И еще немножко надо потратить дня два или один. Но если всей компанией приехать, можно за один день сделать.